Друзья, всем привет! В этом видео мы поговорим о самом многообещающем парачейне, который будет запущен на Палкодот, а именно Акала Network. Это будет самый сильнейший дефи агрегатор. Я считаю, в любом случае, если вы будете участвовать в парачейнах на Палкодот, в этот проект ну это будет... Скорее всего глупой ошибкой, чтобы не нести. Поэтому в пользу Акала я в любом случае буду заносить свои доты. Давайте немножко разберем э, этот проект и сразу пройдем квест, э, который позволит вам дополнительно получить немножко больше токенов Акала. Кому это интересно, присаживаемся. Поехали. А перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Там информация я, как всегда, буду давать одну из первых. Ну и также всю буду вести информацию про парачейны на Кусама и Палкодот. Ну и также делиться информацией, где я зарабатываю. Кому интересно, подписывайтесь. Буду рад видеть каждого. Итак, друзья, парачейны у нас в самом разгаре. Сегодня уже стартовали на Кусама. Я занес в один проект Integrity Network. Видите, здесь парачейны будет идти каждую неделю, то есть вот 12 аукцион выиграет один проект, он с 25 октября, к примеру, по 1 ноября, который наберет как бы самое большое количество кусам, тот проект будет выигран, да, и потом следующие 4 вот так аукциона. Все это дело работает. Следующий проект, который я занесу на кусамы, это будет в следующих видео. Но сейчас у нас видео не о кусами, а именно о парачейнах на Polkadot. Здесь уже есть информация, которые проекты будут пробовать выиграть. Первый слот занят. И я считаю, что самая большая вероятность это у проекта ACALA Network. И я рекомендую пройти их white list. Сейчас чуть позже пройдем, я вам покажу, что нужно сделать, чтобы получить больше токенов. Ну и также очень сильный проект, я вижу здесь мумбим может быть. Это тот же самый Moonriver, который выходил на младшей сети кусама да, который был очень-очень успешный, и соответственно он будет э, самый такой, я думаю, конкурент Акале. Но в любом случае, я думаю, и Moonbeam, и Акала, они свои слоты возьмут. Вопрос, кто будет Первый. Сегодня поговорим именно про Acala Network. Смотрите, прежде всего, сразу хочу сказать и показать Вам, какое количество и какие инвестора здесь и фонды проинвестировали. Это, ребята, просто мощнейшая поддержка этого проекта за него топинг. И сам Гевин Вуд, потому что там SEO Acala Network, именно тот человек, который. Очень много приложил к созданию самого и полка ДОТ. Поэтому в любом случае, я думаю, они и друзья. Они и в любом случае деловые партнеры. И здесь мы видим, ну, даже нет смысла перечитывать. Polychain Capital, Полтера Capital, Coinbase Ventures. Ну просто он, Coinbase Ventures, все, можно уже закрывать. Что хотите, все фонды, все есть. Также партнеров, куча проектов вы видите. Это говорит нам о том, что проект действительно намечается очень сильный, и самое главное, он таким и является, и он самый ожидаемый. Здесь Twitter, у них 157 тысяч читателей, то есть мы видим, развитие идет сумасшедшее. Еще там год назад, по-моему, 1010 было у них. Самым понимательскими темпами не растут, они еще даже не запустились. К сожалению, мы еще не знаем, мы не можем просчитать, сколько токенов будет нам... Выделено в пользу того, что мы залочим свои DOT. Сейчас немножко пройдемся по самому проекту, что он будет собой представлять. Смотрите, Acula это децентрализованная финансовая сеть и центр ликвидности для полка DOT. То есть это первого уровня платформа смарт-контрактов, которая масштабируется и будет совместима с эфиром. И оптимизирована полностью под DeFi, под DeFi сектор. Здесь будет Куча всего. Здесь будет собственный stablecoin, который будет IUSD называться. Здесь будет dot Liquidity staking LT dot. Я вам позже покажу, что это такое. И также Accla будет позволять получить доступ к ну, самому сердцу да, мощи Ethereum Substrate. То есть все это будет с собой связано, все это будет работать. Вот смотрите, здесь Акала Мандала, это тестовая сеть DeFi, этой площадки, биржи называйте как хотите. Я считаю, это будет самый такой крупнейший финансовый э, сектор, просто собран в одном месте. Да? Смотрите, здесь вы можете будете обменивать между кошельками там свои монеты, которые у вас там находятся. Здесь вот будет селебрити эти какие-то коллекции. Здесь вот мосты между биткоином, эфириум, то есть... Все это вы можете сделать. Здесь есть сваплка, где вы можете обменивать, соответственно, ну, токены, которые у вас здесь есть в наличии с друг дружкой. Очень быстро, с минимальной комиссией. Здесь будет и стейкинг, естественно. Здесь будет LP пары, которые мы можем э, делать и создавать здесь пассивный доход. Здесь будет также мы можем в долг отдавать свою криптовалюту, брать за это средства взаймы и пользоваться этими средствами для приумножения своего капитала. То есть здесь будет собрано очень-очень всего много. И более подробно, естественно, будем говорить, когда проект стартует и уже пойдет полная реализация. А сейчас самое главное, что нам нужно сделать, если в пользу этого проекта вы приняли решение залочить свои доты. Да? Кто не знает и не знаком, как это работает, парачейн, да? то есть вот есть... Экосистема, да, Polkadot, это целое ядро, которое позволяет пристраиваться и быть внутри э, всем другим абсолютно блокчейном проектам. И вот такие проекты, которые хотят сюда попасть, они на старте, на предстарте будут путем аукционов. То есть мы будем выбирать, какие проекты будут там одни из первых и будут ли они там вообще. Как мы это делаем? Мы голосуем своими дотами. Вот есть у нас, к примеру, 10 токенов DOT вы берете и в пользу Аколы залачиваете эти доты, там есть вариант на 2 года и вариант тоже очень интересный, чуть дальше покажу. Вы эти доты залочили, а вот этот проект, который к примеру выиграет Акола, это будет там не знаю, Мумбим, я буду в любом случае туда и туда нести. Он дает вознаграждение, мы получаем плюшки в виде бонусов, ихнюю криптовалюту, которая тоже там, как показывает практика, дает хороший профит. И мы даже сразу можем окупить свои доты или через 2 или 3 месяца. Поэтому в любом случае в таких вещах нужно участвовать, потому что это классная тема, которая в принципе вообще безрисковая. Если вы тем более являетесь холдером дот или просто пришли заработать здесь, это целый плацдарм вот именно для таких действий, особенно спекулятивных. А в случае с Акала, почему она мне нравится, ихние токены, которые я получу в пользу своих заложенных токенов DOT, я буду здесь сразу стейкать. Я буду стейкать под какие-то годовые проценты, я буду пользоваться их площадкой, потому что думаю, она реально займет свою нишу на этом рынке. Какой вам примерно вести? Вот есть Uniswap, да, там с миллиардными оборотами, есть там Pancake Swap. Представьте, если она приблизится там к Uniswap от Акола, да. Можете представить, какая цена будет и в самого этого токена, и какой успех ждет эту площадку. И тем более, я более чем уверен, она будет владеть многими преимуществами перед той же Uniswap. Также сам токен Акала, он будет реально применен здесь, он будет и входить в стоимость до комиссии до сниматься. Также он будет, у него будет элемент вот этого сжигания. Также есть возможность здесь governance, да, если у вас будет очень огромное количество этих токенов, вы будете путем голосования влиять на какие-то решения в проекте. Но ну, все это будет в любом случае способствовать росту данного токена. Если вы хотите в пользу данного проекта залучить свои доты или наблюдать за ним, рекомендую пройти в отлист, просто нажать отсюда, да, там кнопочку, или я оставлю под видео в описании ссылку. И вот здесь вы видите, что если вы уже сейчас зарегистрируетесь, видите свой email, у вас есть преимущество, вы можете бонусом получить на 7% токенов больше. Работает, я уже вам здесь объяснил, введете свой email, вам придет на почту письмо, вот такое, вы на него нажмете и вам нужно пройти квест, нажимаете Start квест, у меня он уже пройден, но я вам сейчас покажу, что вам нужно сделать. Сразу хочу сказать, автоматически вам да подключиться к кошельку, но вам это нужно сделать будет обязательно. Как установить кошелек через Polkadot.js, обязательно посмотрите видео, оно тоже будет по ссылке в описании. В любом случае, без этого кошелька вы не сможете поучаствовать в парачейнах. Поэтому мы сразу сюда подключаемся с кошельком, оно автоматически будет переводить, и нам надо собрать с вами будет... 500 вот этих каких-то XP, да, условно обозначенных единиц, которые помогут нам получить больше там токенов Аколы и иметь какие-то там преимущества перед теми людьми, кто этим будет заниматься позже. Первый квест, что нам нужно? Всего лишь подключить кошелек, то, о чем я сейчас говорил, вы переходите, подключаетесь в кошелек, нажимаете комплект и все, у вас уже 50 токенов в кармане. Имеется в виду не 50 токенов ACL, а вот этого XP для квеста. Потом, чтобы получить 100, вам нужно нажать комплект и ввести E-mail и верифицироваться. Вам придет на почту. Вот такое письмо вам нужно будет нажать на вот эту ссылочку ⁇ Подтвердить вашу почту ⁇ Все. Второй этап тоже вы пройдете. И третий этап э, вам нужно будет, чтобы на вашем кошельке, только который вы будете подключать, кстати, если у вас несколько кошельков, будьте внимательны с тем кошельком, которым вы подключите, если пройдете квест, с этим кошельком вам нужно будет и участвовать в самих парачейнах. Ну, чтобы получать эти преимущества. Видите, у меня... Кошелек есть, там пока 1.7 Dota. Он у меня подключен. Поэтому здесь подключаетесь. баланс Нажимаете. И очередной, третий квест вы тоже прошли. То есть здесь все очень просто. И четвертый, и пятый квест. Они еще недоступны. Скорее всего они будут доступны уже, когда начнется сами парачейны. В любом случае за информацией нужно следить. Вот есть Twitter, Ocalo Network. И... Обязательно рекомендую все проекты, которые в этом участвуете. Подписывайтесь на их твиттеры, потому что это сейчас, наверное, самый главный источник информации о криптовалютах. Потому что некоторые моменты, если одним из первых увидеть, можно вынести много плюшек, полезностей, а также залететь какую-то монету и получить мгновенный профит. Не игнорируйте твиттером, это очень хорошая вещь. Все, более подробно, когда уже будет близко и будет э, понятно, какая будет экономика и что они нам предложат именно в Акале. Естественно еще был ролик записывать. Пока регистрируемся, проходим квест, получаем дополнительно бонусы. Потому что пройдя вот эту всю историю, все квесты нам будет доступна, во-первых, э, реферальная ссылка, которая будет позволять 5% получать себе и 5% рефералу, когда вы будете делиться с нею. И также мы сможем Получить какой-то эксклюзивный инфити, который тоже будет э, на самой платформе, да, которую я показывал э, на Dex там, обменнике, будет, я думаю, давать какую-то пользу, бонус. В любом случае я хочу это все забрать, чтобы было и вам рекомендую. Будете ли вы участвовать э, и залачивать свои